Так, давайте подождем немножко Илью. я вроде на связи был. Вот. я если ты меня слышишь, отзовись. Да-да-да, Жень, я на связи, всех приветствую, ребят. Жень, давай, наверное, буквально пять минут возьму слово, потому что это необходимо, и далее я передам целиком, все твое внимание переведу на тебя. Хорошо, согласен? Давай, давай, тебя только не видно. Так, ребят, ну сейчас, наверное, я не нужен, я включу демонстрацию экрана. И мы с вами пробежимся по обновлению, которое мы сегодня вам покажем. С этим обновлением все будет очень круто. У тех, кого что-то не получалось, обязательно получится. Кому-то, если не хватало каких-то определенных продуктов для заведения людей, то сейчас вы уже их получите. Или... А Посмотреть на это с другой стороны, какая будет экономия, когда вы получите эти продукты абсолютно бесплатно, еще в рабочей модели бизнеса, где это можете строить. Так, ладненько, я сейчас демонстрацию экрана включу и начинаем. Так, ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо слышно. Так, надеюсь… Я что... учитываю задержку, потому что задержка… Да, да, да, я понял, понял, да, Женя. я понял, что учитывать задержку надо. Сейчас я включаю демонстрацию экрана. Так, Совместное использование. Так, демонстрация видна. Жень, посмотри, пожалуйста. Так, пожалуйста. Да, видно. Видна. видна. Она также сейчас будет видна непосредственно веб-кастере, верно? Да. Так, ребят, отлично, здорово. Ребят, еще раз всех приветствую. Смотрите, сейчас я пользуюсь непосредственно теми инструментами, которые вы будете пользоваться абсолютно бесплатно, ну приобретая бизнес-места, скажем так, в бизнесе э, на платформе Argos. А сейчас вам покажу, какие обновления у нас произошли, о которых более подробно расскажет Евгений. А, так, а сейчас я перейду в вкладку Хрома. И первое. Давайте обратим внимание, что у нас а, слева изменились вкладки. У нас сейчас здесь будет Полнейшая кастомизация, изменения. Изменится вкладка Dex-Aggregator. Тут произошла перестановка. И у нас здесь ниже декс-агрегатора появилась вкладочка инструменты. Ниже приложение, академика, которое скоро-скоро, но инструменты это такая вещь, которая уже сейчас, ребят, полностью рабочая. И это как раз то, о чем вам Женя и Евгений сегодня более подробно расскажет. Давайте вкратце: что это такое? Вкратце, ребят, это все то, что необходимо конкретно для сетевика, да и не только сетевика, а для человека, который хочет продвигать свой бизнес. Не суть важно, то есть по сути вы людей даже можете сюда приглашать на эти инструменты даже, если им бизнес не интересен, им важны будут эти продукты, потому что продукты эти очень, ой, как важны. Source page, ребят, source page, конструктор сайтов. Скажете много, Классно. это много всего. Зачем нам это надо, ребят? Да, много. Но везде непосредственно, чтобы получить полный функционал, вы должны заплатить. Здесь это постоянно развивается. Я знаю, что на данном этапе подключена уже мобильная версия. То есть это автоматически как это адаптируется под мобильную составляющую. Это очень круто и это очень важно, потому что многие люди сейчас пользуются, особенно в странах больших, Индии, еще в каких-то определенных, много в телефонах, поскольку телефоны у нас лопаты, и они пользуются. Мобильная версия – это неотъемлемая часть а для конструктора, сайтов пункт и ребят а сервер рассылок магазин на самом деле все спрашивают а где же взять трафик ребят вот спунт это непосредственно то решение которое вам даст Трафик, ну и не только. Женя об этом более подробно расскажет. SMM Spider, наверное, это более про русскую аудиторию, но мы об этом тоже позаботились. И это сервис рассылок ВК, ребят, мы ВК любим. В дальнейшем вполне возможно еще подключим какие-то на зарубежную аудиторию соцсети, но об этом потом. И вебкастер, вебкастер, это сейчас чем мы пользуемся, где вы находитесь, через что вы смотрите. И внимаете информацию. То есть вебкастер позволяет не только проводить вебинары, но и автовебинары. Вы даже сейчас не можете знать, Нет. это вебинар или автовебинар. Вы этого не можете знать, потому что здесь можно таким образом все настроить, что люди даже не поймут, где запись, а где настоящий вебинар. И вебкастер это позволяет сделать. Вы гуляете, отдыхаете, спите, в ресторане обедаете, с детьми занимаетесь, а у вас будет идти трансляция, вести к вам трафик, ребята. Это очень крутая вещь, и эти инструменты теперь даются бесплатно. Допустим, если это по отдельности покупать, я, Женя, не знаю точно и цифры, но ты потом озвучишь, просто не говори по минималке. Но возьмем, если мы в профме, вебинарную комнату, то там, по-моему, в районе 3000 более-менее такой функциональчик в месяц. Это только там, ну, в районе, это более-менее нормальный функционал выйдет в очень серьезную сумму, там по утешку точно в год выйдет, то здесь, активируя седьмую площадку, вы попадете сразу же, получите 12 месяцев бесплатно. Ребят, Женя сейчас более подробно расскажет. Жень, пока я разговариваю, зайди в свой кабинет, чтобы уже людям все показывать. Здесь все кликабельно, открываете языки. Переводите на английский, еще на какие-то языки. ребят, тут все переводится автоматически. Все языки работают. Мы это сделали, наши ребята сделали это буквально за день все для вас. Поэтому для ознакомления разная аудитория с разных стран проблем никакой не будет с ознакомлением, потому что здесь все четко расписано. Помимо этого, многие сервисы, вот э, все эти сервисы а, переведены также на разные языки, минимум на английский, но они также переведутся на все языки, кроме SMM Spider. SMM Spider принято было решение перевести только на английский, русский, английский, потому что это ну, аудитория российская, а все остальные языки будут перев... э, сервисы будут переведены на все языки такие же, как и здесь. Сейчас уже в большинстве своих случаев, то есть от соус-пейджа до веб-кастера уже языков достаточно. И каждый день добавляются другие. Так, ребят, сейчас я передаю Жене слово. И еще раз хочу заметить, что это реальные продукты. Как я говорил много раз, что сейчас, по сути, которые компании выходят, они все пустые, потому что они обещают немые продукты. То здесь прям реальные продукты, продукты, продукты, над которыми работает большая команда специалистов, программистов. Uh, это компания Freedom Technology. Основателем компании является uh, Евгений Ванин, который сейчас все подробно более расскажет. Ребят, и самое главное, что, знаете, я очень э, невероятно рад, что Евгений поделился этими прекрасными сервисами для того, чтобы вы могли пользоваться и строить свой бизнес. Uh, Жень, сейчас я передаю тебе слово, чтобы ты более подробно рассказал об этих вещах, а вам, ребята, еще раз хочу сказать, теперь вы можете сказать, ребят, у нас есть продукты, не просто которые вы можете продать, а которые и пользоваться и строить еще сумасшедший бизнес. Жень, также озвучь, какая экономия у людей при получении этих сервисов в финансовом плане, что они сколько получают, на какой кэш, скажем так, подарок, по-другому тут не назвать, это самый натуральный подарок. Так, Жень, все, отключаю микрофон, отключаю демонстрацию экрана, так, Жень, как мне отключить ее? Подскажи мне, пожалуйста. Слушай, ну я сейчас сам давай попробую включить свою демонстрацию. Так, друзья, давайте начнем. Наверное, многие ждали этого момента. На разработку ушло очень много времени, потому что IT такая сфера, когда ну, сложно спрогнозировать точные сроки запуска, всего остального. То есть нам, как нашей команде, то есть Freedom Technology, пришлось полностью переделывать ядро под переводы да, на разные языки. То есть ну, очень много было потрачено времени, работы и так далее. Вот. Но, тем не менее, мы данные инструменты представили вам. Их вы можете найти в кабинете Argos. Если зайдете сюда, то есть раздел такой «Инструменты». Мы постарались сделать так, чтобы было максимально просто все активировать. Вот. Пока мы это делали, мы еще доработали сервисы. Теперь сервис SolusPage, то есть те, кто им уже пользовался, настраивал воронки, теперь он адаптивен под мобильные устройства. То есть те сайты, которые вы собираете, они как на компьютерах отображаются, так и на мобильных устройствах. Соответственно, сама страница автоматически перестраивается под мобильный экран. Вот, там блоки немножко по-другому меняются. Мы все равно как бы дальше еще дорабатываем эту функцию. И на сервисе Page мы хотим еще сделать мобильный редактор, да, чтобы вы могли собирать сайты с мобильного телефона непосредственно. То есть не заходя на компьютер. Вот, это было тоже так сделать легко и, про, и просто, в принципе, как в принципе, и сейчас. Они здесь собираются достаточно быстро. То есть буквально за 15 минут можно собрать спокойно страницу подписки и начать запускать на нее трафик. Я сегодня вам расскажу обо всех этих сервисах, расскажу об их фишках, чтобы вы понимали, знали, что, где вообще, ну, как, где брать, как, как все это работает и так далее. Для того, чтобы активировать эти сервисы, вам достаточно зайти в раздел «Инструменты» и нажать на кнопку «Перейти к активации». То есть, когда вы переходите на кнопочку «Активация», да, соответственно, у вас появляется вот такое вот сообщение. данный пин-код принадлежит аккаунту с адресом там Ваня Медведев собака, gmail.com». подтвердите пароль от аккаунта и активируйте пин-код. что происходит, то есть в данный момент вам автоматически на почту приходит письмо от компании Freedom Technology. у вас там будет пароль специальный, то есть он будет выслан. вы сюда вводите этот пароль, нажимаете активировать и, в принципе, у вас запускается платный тариф на сервисе SpoonPay. Ой, SpoonPay, Page, да, то есть неважно, какой из сервисов вы будете активировать, то есть запускается, например, вот 3 месяца, либо там 12 месяцев, там, смотря на какой площадке вы находитесь. Все эти сервисы, они у нас есть и условно бесплатная версия, но вы получаете, как говорится, топовые тарифы, на которых также работает еще и своя собственная партнерская программа, то есть рекламируя свои воронки, рекламируя там, там сервис, вы получаете дополнительно еще от этого вознаграждение. Вот. Но каждый из этих сервисов он нужен для того, чтобы вы строили свой собственный бизнес и, соответственно, по ним у нас также есть. Всевозможные уроки, ну и так далее. Давайте, наверное, начнем сразу, раз уж мы начали с соус пейджа, немножко рассмотрим данный сервис, что на нем можно делать, из чего он состоит, да, какие фишки здесь присутствуют. И, наверное, одна из самых главных фишек данного сервиса то что здесь можно очень быстро передавать так скажем, готовые инструменты, то есть вы собираете, например, какую-то воронку либо какой-то инструмент, вы можете очень быстро передать его своим партнерам. Да? То есть вы отдаете уже готовый шаблон, партнерам останется просто поменять на нем свои ссылки. Так, введите пароль. Ну, вроде пароль-то я вводил. Странно. Так, что такое? Наверное, мне новый пароль пришел. Сейчас я быстренько отключу видео, да, чтобы не палить, так скажем, пароль свой, и потом включу его. Жень, тебе, да, всего скорее новый пароль пришел. Да, бредника. да, да. Ты вот, потому что нажал, он пришел тебе с Аргаса на почту, поэтому тебе надо да, зайти. Да. Сейчас я отключу демонстрацию. Так, а у меня она почему-то включена. А, вот, остановилась. Все, демонстрацию видно. И, в общем, я ввел свой пароль. И, соответственно, после того, как вы вводите пароль, вам э, активиру, ну, пишет, что вам активирован VIP-тариф на 3 месяца. Ну, вот у меня в данный момент я на 3 месяца себе активировал. Соответственно, когда вы зайдете в свой кабинет уже, с самого конструктора соус Page, <coughs> Вот, у вас появится э, сколько дней осталось, сколько свободных доменов, сколько из них бесплатных. То есть, ну, здесь вы видите, у меня в принципе все уже забито этими доменами, потому что я постоянно веду бизнес, именно, ну, точнее создаю воронки именно на сервисе SolusPage, Page, потому что это удобно, здесь можно быстро отследить э, трафик, нажав на какую-то... Не на какую-то, а вот, например, по каждой странице вы можете понять, какой у вас трафик идет, откуда он идет и так далее. Вот. Ну, давайте посмотрим, например, на какой-нибудь домен. Так, Или давайте что мы, домен не будем смотреть. Давайте мы быстренько соберем какую-нибудь страничку простую, да, чтобы вы понимали, насколько быстро это все работает. То есть у нас здесь есть как основной конструктор, где мы все собираем. Да, есть домены, которые мы добавляем для каждого так скажем, проекта. Соответственно, есть шаблоны, которые мы можем также скачать. То есть мы создаем шаблоны, мы можем их скачать и загрузить на свой собственный домен на хостинге. вот. Также мы можем эти архивы передавать кому-то, да, то есть чтобы человек к себе на хостинг установил, то есть если вы не хотите пользоваться, например, доменом Solus Page, вот, Но тогда систему отслеживания там, переходов вы себе сами там, устанавливаете, там, Яндекс Метрику и так далее. У нас также появился а, раздел «Блоки», куда вы можете добавлять уже готовые там, шапки для сайтов, там, формы подписки, кнопки и так далее, да, и очень быстро... Прямо из конструктора эти блоки использовать, чтобы не создавать их заново. Ну, бывает такое, там, когда мы создаем кнопку, например, да, нам нужно создать кнопку, задать ей какие-то определенные размеры, задать ей цвет, задать ей, соответственно, какие-то функции определенные, там она как-то выдвигается слева, выдвигается справа. Вы можете один раз ее создать поместить как раз вот в готовые блоки и потом постоянно эту кнопку использовать в один клик. То есть не тратить уже на ее создание много времени. То есть за один клик вы взяли кнопку, поставили, в ней единственное, что вам останется, поменять только ссылку. Здесь также есть у нас магазин, где вы можете, создавая свои какие-то шаблоны, сайты там и так далее, вы можете их выставлять на продажу. То есть, ну, грубо говоря, такой магазин шаблонов. Вы можете создать его и продавать. Причем вы можете сразу также подключить сюда партнерскую программу для этого шаблона. И, соответственно, люди, которые будут его покупать и рекламировать, также будут а, на нем зарабатывать. Ну, соответственно, здесь у нас баланс. там Дальше это реферальная система, у вас здесь будет реферальная ссылка. Ну и личные данные вы сами уже тут заполняете по своему желанию. Давайте быстренько сейчас я покажу, как все это работает. Для того, чтобы нам а, создать какой-то сайт небольшой да то есть нам не надо даже сначала создавать домены мы можем изначально использовать просто конструктор нажимаем создать шаблон пример текста сейчас вводим ну, допустим пусть это будет называться next test «Тест допустим 5 да, я его запомню нажимаем добавить и у нас открывается сам конструктор точнее не конструктор а открывается ну опять эта же страница вот, и здесь у нас появляется, этот, грубо говоря, название шаблона. В одном шаблоне может быть до 20 страниц. То есть вы можете 20 страниц спокойно разных добавлять, страниц с уроками. Ну, давайте мы сейчас как раз добавим одну из таких страниц. Пусть это будет у нас лендинг. лендинг. Вот, нажимаем дальше. И, соответственно, у нас открывается, так скажем, поле для. Действия, да, то есть поле для конструктора. Мы можем сразу выбрать, как я и сказал, мои блоки, если они у вас добавлены. Да, но у меня блоков, блоки есть. Давайте я вам покажу, как с самого начала все это делается. Выбираем какой-то заголовок, вставляем содержимое заголовка. Ну, допустим, красивый. Но ну, Мы сделаем там, допустим, старт проекта Next. К примеру, да. Вот. Цвет текста можно, соответственно, быстренько поменять. Давайте поставим какой-нибудь вот такой. Вот. Далее задаем шрифт, какой вам нравится. Я поставлю сейчас импакт. Размер шрифта жирный, там есть общее. Это содержимое по центру. Обводку текста можно сделать. Ну и так далее. Да? То есть конструктор он постоянно дорабатывается. То здесь функционал может добавляться со временем. Не может, а он точно будет добавляться. Нажимаем «Сохранить», и у нас, в принципе, появляется уже заголовок. С этим заголовком мы можем что сделать? В настройках, например, да, мы можем сделать верхние отступы меньше, там, либо больше и так далее. Можем сделать цвет фона, для этого заголовка совсем другой. Но, например, сейчас он у нас прозрачный, мы можем сделать, например, там его каким-то красным. Да? Если вот, ну, нажмем, будет вот такой вот ворвиглаз. Вот. Давайте мы сейчас сделаем прозрачным. Вот. Можно сделать, выбрать изображение фона, любое сюда добавить. Не знаю, сейчас какую-нибудь картинку добавлю из загрузок. так давайте вот такую добавлю. Вот. И эту картинку мы можем сделать там одиночной по центру, либо растянутой, например, там фиксированной, либо просто растянутый, либо размноженная. То есть здесь вы можете уже сами, ну, грубо говоря, экспериментировать. Все, вот мы сделали. У нас появился заголовок. Такой небольшой, его не видно, к сожалению потому что текст у нас синий. Давайте сделаем его дело. Вот, в общем, здесь нужно, соответственно, с фоном еще поиграть, да, чтобы было все это видно. <клёх> Неудачную немножко картинку подобрал, но тем не менее. Что мы делаем дальше? Дальше нам, допустим, нужно сделать какое-то видео вставить. Мы берем, просто заходим в блок видео, соответственно, вставляем Видео с формой подписки можно ставить сразу, да? можно вставить просто видео. То есть если видео с формой подписки, соответственно, у нас здесь будет видео, а здесь будет форма подписки. Да? Давайте мы этот блок сейчас также удалим, поставим видео, например, сюда. Вот, в содержимое сейчас зайдем, адрес видео сейчас любой просто поставлю, показывать кнопки. Это все мы можем также отредактировать. Внешний вид делаем. 1280 на 540, например, да, чтобы у нас было видео. И, соответственно, все у нас здесь стоит по центру. Все, вот у нас, друзья, всем привет. В этом видео вставилось видео. Да, и, например, мы хотим дальше вставить какую-то кнопку. Я могу, в принципе, ее либо сам собирать, также вот, ну, таким же образом, да, тут можно две кнопки, там кнопка с изображением там, и так далее, либо, соответственно, взять из готовых блоков. Скоро здесь будет появиться уже полноценная библиотека, в которой вы сможете брать кнопки других людей, либо добавлять свои кнопки на продажу прямо в библиотеке. Вот. И, например, я беру там кнопка синяя. Вот у меня кнопка эта синяя вставилась, но вот так как у нее был фон, я сейчас этот фон отсюда пока что удалю. Вот кнопочка вставилась. Да? То есть она имеет уже определенный какой-то эффект. Также мы можем сделать, например, эффекты появления блока. Да? То есть мы можем сделать из невидимости, например, из невидимости слева. Да? При наведении мышки на блок мы можем увеличить при наведении. Ну и постоянные эффекты какие-то сделать. Я сейчас этого делать не буду. Все, в принципе, у нас вот готова какая-то простенькая страница, которую вы можете собрать за 15 минут. То же самое можно сделать там с уроками. Либо смотрите, вот у вас есть кнопка, вам нужно сделать вторую. Чтобы заново ее не настраивать, ну вы можете ее из блоков, конечно, взять, так же быстро будет. Но можно просто взять и э, э, скопировать эту кнопку, и она у вас появляется вот здесь. Здесь есть структурные блоки, таймеры там, и так далее. Да, то есть с этим всем мы будем дальше уже разбираться. Это ну, не на этом, так скажем, мероприятии. Вот. Также, когда вы создаете кнопку, вы можете прямо нажать вот на значок Save, «Сохранить» сделать название блока, например, там кнопка с эффектами, кнопка синяя, да, синяя с эффектом, ну, с каким-то определенным эффектом, и сразу добавить ее в категории там, кнопки, да, но я эти категории заранее создал, все, она ушла в категорию, и там у нас сохранилась, то есть, если мы сюда зайдем, зайдем в кнопки, вот она появилась, шестая, до да, кнопка синяя с эффектом. То есть я ее могу потом просто взять, нажать, и вот она опять появилась также. Вот также могу все это удалять. В общем, я думаю, вы здесь быстро разберетесь, то есть конструктор очень простой. Ну и давайте посмотрим на предпросмотре, что у нас из этого получилось. Друзья, всем привет, в этом видео хочу рассказать. Все, получился вот такой вот. Лендинг прост, простенький, да, то есть я обычно такие лендинги делаю, когда, ну, делюсь какими-то результатами, например, я там получил выплаты какие-то, да, либо там заработал на партнерской программе, я, соответственно, делаю обзор, обзор сразу делаю на Solo Spager, почему? Потому что на ютубе много отвлекающих факторов, то есть если мы льем трафик на YouTube то люди смотрят еще какие-то видео дополнительно. А здесь, ну, как бы, нет выбора, вот тебе видео, вот тебе кнопка. Если тебе нравится, нажимаешь, переходишь, все, нигде ничего искать не нужно. И, соответственно, вы видите вот такой вот эффект у кнопки, да, то есть эффект увеличения. Все это также переделывается именно под мобильные устройства. То есть, если вы на мобильнике перейдете, это все ужмется и будет немножко ну, по-другому смотреться, как для мобильного устройства. Вот. Что дальше делать с этим шаблоном? Нам достаточно его просто сохранить. Вот мы сейчас сохраним и, соответственно, я вам покажу а, те фишки, которые вы можете дальше использовать. Заходим в наш конструктор. Вот он, наш домен. Да? Вот наш страница, которую мы с вами сейчас создали. Здесь есть две кнопки – опубликовать для себя и опубликовать в магазин. Ну, давайте я сейчас опубликую сначала для себя. Это напишу тест. Сейчас она опубликуется. Это страничка. Вот. И есть второй вариант, когда я могу этот же шаблон опубликовать в магазин и начать его продавать. Так, это немножко не туда я попал конструктор. Так, вот он. Да, и опубликовать магазин. То есть, если я нажимаю опубликовать в магазин, я, соответственно, могу сделать описание шаблона, выбрать категорию, где он будет появляться, соответственно, обложку надо мне сделать и выставить цены на шаблоны там. Стоимость шаблона с минимальными правами только изменения содержимого блоков. То есть вот бесплатно, да? Нажал будет бесплатно там, с, Ну здесь бесплатно, а этот, например, у меня будет там, стоить тысячу рублей. То есть все полные права, чтобы человек мог перепродавать. Здесь я сразу могу выставить платежные системы, ссылку на инструкцию, как его установить, ссылка на сайт с инструкциями по установке. И могу сделать партнерку для всех, например, там первый уровень, там, допустим, 30%, второй уровень… там. 10%. В общем, этих уровней можно здесь добавлять сколько угодно. Самое главное, чтобы они не превышали 95%. То есть, по сути, вы можете сделать полноценный бизнес на продаже шаблонов от каких-то компаний в дальнейшем. Да? Вот. Можно сделать партнерку только для купивших, например. Да? Или для купивших вы даете 50% партнерских отчислений по этому шаблону. То есть, кто купит его, там, например, за 1000 рублей – человек получает от этого 50, ну, 500 рублей. В общем, вот такая вот функция. Вот, ладненько. Я шаблон для себя опубликовал. И давайте мы теперь его опубликуем в интернет. Да, потому что, чтобы он появился в интернете, нам нужен домен. Вот, домен здесь регистрируется очень просто. Давайте зайдем. так Нажимаем «Добавить домен». Вот, и почему я сначала создавал шаблон, а потом регистрирую домен? Потому что установка... Так происходит намного быстрее. То есть я вот напишу, например, пример текста. Домен у меня будет там Next. Next. Test. Вот. И автоматически создать страницы из шаблона. Я, соответственно, выбираю тот шаблон, который я только что создавал. Давайте мы его найдем. Вот он. Next. Test 5 созданный. И нажимаем ⁇ Добавить ⁇ Все, шаблон у нас добавлен, он появляется, как правило, внизу страницы, то есть наш последний домен, вот он И если мы перейдем на этот лендинг, то вот эта вот страничка, это та страничка, которую Друзья, мы с вами в этом видео будем в дальнейшем, допустим, рекламировать. Вот Можно создавать полноценные курсы, можно создавать закрытые доступы, можно создавать верхнее меню. В общем, все, что угодно здесь можно сейчас делать. И ну, каждые пару недель у нас появляются какие-то новые фишки, обновления сюда, то есть конструктор постоянно развивается и, в принципе, ну, люди им пользуются так, достаточно, скажем, бодро. Вот, у нас примерно 250 тысяч посещений в сутки, то есть трафика на лендинги, да, которые люди рекламируют, около 250 тысяч в сутки на данный момент. Так, что еще рассказать про Solus Page? Ну, соответственно, вот здесь вы можете всегда посмотреть, например, трафик, да, то есть откуда он идет, кто перешел, там, в какое время там, и так далее. Да, то есть вы можете все эти отчеты получить. Дальше давайте еще одну фишку покажу. То есть если вам что-то, например, не нравится в этом шаблоне, который вы уже установили, вам не надо заново его создавать, там идти куда-то заново загружать. Вы можете всегда нажать на карандашик и сразу же перейти в раздел «Страницы» и отредактировать ту страницу. То есть, ну, может быть, у вас там ссылка поменялась, может быть, вы видео хотите поменять. Да? То есть, чтобы не менять адрес самого домена, который вы рекламируете, вы можете поменять его содержимое. Ну, Например, что-то добавить. Ну, например, давайте я сейчас какой-нибудь блок добавлю с формы подписки, к примеру. Вот форма Nex у меня есть как раз. Вот, появилась форма подписки. Да. Все, добавил, быстренько сохранил, все, страничка поменялась, как домен продолжает работать. То есть без перерыва, так скажем, на обед и ужин. То есть 24 часа в сутки. Вот. Ну, В принципе, я думаю, этого достаточно. То есть, вы видите, мы буквально там за 10-15 минут создали страницу небольшую, да, в принципе, больше как бы и не надо. Так, есть ли у вас какие-то вопросы, друзья? Задавайте, пожалуйста. Жень, и потом перейди сразу же к следующему сервису, а потом уже я возьму слово, и мы обозначим, чтобы провести более подробно урок. А вот, вопросы уже пошли. Так, сделай обводку. Ну, сейчас я не, ну, это я понял, сейчас я не буду просто обводку уже делать. Вот, сколько доменов и шаблонов дается после активации? Неограниченное количество. То есть на VIP-тарифе вы можете сколько угодно доменов регистрировать, сколько угодно шаблонов создавать. И самое главное, что на VIP-тарифе вы можете эти шаблоны продавать. На бесплатном тарифе этого нет. На бесплатном тарифе вы можете иметь только один домен, вот. Ну, шаблонов можете создавать сколько угодно, и на одном домене вы можете иметь только 20 страниц. Но там есть некоторые еще ограничения в плане то, что высвечивается логотип Solus Page снизу, вот. и, в принципе, как-то так. ФБ, ВК, да, пропускают, я рекламирую, им все рекламируют, то есть спокойно пропускают, без проблем эти ссылки они не реферальные то есть это обычный домен защищенный да то есть вы получаете не просто домен если перейти по нему то есть там стоит SSL сертификат на этом домене так что-то я не туда что ли нажал давайте сейчас зайдем вот здесь вы видите SSL сертификат да то есть все социальные сети они все эти домены пропускают то есть без проблем вот, следующий сервис у нас с вами это SpoonPay. SpoonPay вообще чем интересен, то что здесь вы можете вести не только свои рассылки, продавать свои информационные продукты. Да, вы также можете здесь заказывать трафик и продавать трафик в своих рассылках. То есть если мы сейчас зайдем, например, в платные рассылки, на сервисе, давайте я сразу к нему перейду, да, то есть не буду сейчас рассказывать, там, как создать группу, как там, собирать подписчиков и так далее. То есть все хотят получать трафик. Вот. И многие люди, которые занимаются бизнесом, используя сервис Пунпей, то есть собирают базу подписчиков, они продают рекламу. В том числе и я продаю рекламу. И я ее здесь постоянно заказываю. То есть здесь вот вы видите список, это то, что я заказываю рекламу на этом сервисе. Но это означает то, что я этим пользуюсь сам лично. Да? Вот. Здесь есть раздел «Существующие предложения». То есть вы можете увидеть авторов, которые готовы за определенную сумму денег сделать здесь какую-то рассылку. Вы видите, сколько людей, сколько стоимость этой рассылки, конверсия открываемости и так далее. То есть, если вам нужен трафик, вы его заказываете. Но заказывать надо, друзья, не просто на реферальную ссылку, да, а на страницу подписки, чтобы вы этот трафик собирали в свою собственную подписную базу и в дальнейшем могли также этот трафик продавать. Ну, То есть, кто-то у вас заказывает рекламу, например, Автоматически сервис помогает вам делать, то есть если вы подтвердили, сервис по вашей базе запускает рассылку письма рекламного, которое нужно. Вы на этом зарабатываете деньги. Вот, например, у меня в нескольких базах идет рассылка. Вот сейчас, видите, ожидает отправки. Да? Ну, какие-то уже там отправлены. Тут столько-то выполнено и так далее. Здесь вы видите, сколько я на этом заработал. Да, но ну это небольшие, конечно, деньги для меня лично, да, для кого-то это может показаться нормальными. Тут, например, вот 80 тысяч рублей э, уникальных подписчиков в базе 5487. Здесь у меня 2000 подписчиков всего. Рассылка стоит 1700 рублей. Я заработал 161 200 рублей на вот этой вот базе подписчиков. То есть, если вы будете собирать подписчиков, вы можете предполагать сколько вы можете дополнительно зарабатывать с рекламы да, ваших рассылках хотя с такой базы можно на самом деле зарабатывать миллионы рублей и на партнерских программах да и так далее но это как дополнительный доход ваш здесь например вот там 110 тысяч рублей 91 здесь вот 17 тысяч рублей ну и так далее да. то есть это одна из функций данного сервиса вот что вы еще можете здесь сделать, да то есть вы можете ну, помимо того, что вы ведете здесь рассылки свои, то есть собираете группы подписчиков, здесь есть, так скажем, разные маркетинговые инструменты, ну, например, виджет растущей цены. То есть если вы что-то продаете, вы можете этот виджет вставить на свою, на свою страничку, и у человека цена будет расти ну, так, как вы ее настроите. Да? То есть он смотрит на страницу, например, там, Цена 100 рублей, а через 5 минут она или там, через минуту она уже там, 105 рублей и так далее. Да? То есть это ну, инструменты такие дополнительные, которые э, заставляют людей покупать быстрее. Ну, по сути, мы с вами пришли в интернет для чего? Для того, чтобы продавать, для того, чтобы зарабатывать, да? продавать свои знания и зарабатывать деньги на то, что нам хочется да, в нашей жизни получить. Вот. Также у нас здесь есть, соответственно, есть раздел «Мои товары». Это магазин информационных продуктов. Кстати, по поводу языков, да, то есть вы можете любой язык выбрать, какой вам нужен и на SoloSpage, и на SpoonPay, и на Webcastре. Так, сейчас подгрузится. Просто у меня тут товаров очень много разных. И давайте с вами просто покажу, как добавляется товар. То есть, если вы что-то будете продавать, там обучение свое, еще что-то, все это можно сделать прямо на SpoonPay. Причем вам не надо даже быть ИПшником, либо индивидуальным, ну, этим э, самозанятым. То есть все, все вот эти ненужные, так скажем, действия мы берем на себя. То есть мы, мы как бы продаем ваши продукты от лица нашего сервиса. То есть мы являемся э, ответственным лицом, так скажем. Вот. Как создавать продукт? Вы даете название ему этому продукту, выбираете тип продукта, это может быть просто инфопродукт, то есть реклама ссылки, это может быть пин-код доступа. Опять же, у нас э, шаблоны на соус Page, они тоже продаются по пин-кодам, то есть вы можете продавать пин-коды непосредственно для того, чтобы люди могли получать доступ к этим шаблонам. Потом есть подписка, это рекуррентные платежи, то есть вы можете всегда выставить сумму первого платежа, например, там 100 рублей, да, сумма повторных платежей, например, там будет уже 300 рублей да, там через месяц. И через сколько дней проводить повторный платеж, например, через 30 дней. Соответственно, такие продукты, когда вы приводите клиента, клиент сначала пробует там за минимальную сумму, за 100 рублей. Если ему нравится, он не отписывается, то дальше он начинает платить за этот сервис, либо за ваш продукт, либо за вашу услугу. 300 рублей автоматически с его карточки будет списываться каждые 30 дней. Это как подписка там на ОКО, на ИВИ, там, на интернет-сервисы всякие. Да, то есть вы можете также здесь сделать рекуррентные платежи для своих продуктов. Вот, Дальше у нас что идет? Доступ на вебинар вы можете продавать и франшизы да, франшизу на свой собственный какой-то продукт. Ну, Об этом я сейчас рассказывать не буду, это очень долго. Давайте выберем простенький продукт, например, это будет инфопродукт. Сюда добавим какую-то ссылку. Вот. Далее описание товара. Я сейчас просто вот так вот сделаю. Да? Вот. Видеообзор можно добавить. Соответственно, нужно загрузить изображение коробки. Давайте, сейчас вот у меня тут есть готовое. Загружу. Вот, загружается коробочка продукта. Выставляете, соответственно, цену там 990 рублей. Ну и кто платит комиссию платежной системы. Далее вы можете добавить соавторов, да, то есть если вы с кем-то работаете там на пару, либо втроем, либо вы хотите просто продать доли вашего будущего продукта, вы добавляете сюда соавторов, которым будет отчисляться какой-то определенный процент. Например, вот этот автор там с ID1, это мой ID, там получает, например, там 30% от чистого дохода продажи данного продукта. Там, добавляете второго автора, там у него ID там, 3, а да, он получает там, 10% и так далее. Да? То есть вы можете также это настроить, то есть добавить соавторов к вашим продуктам. Партнерская программа. То, также она работает, как и на соус Page. То есть вы можете добавить партнерку для всех на много уровней. Кстати, мы будем скоро добавлять еще дополнительные партнерские программы. Сюда я имею в виду настройки, то есть они будут более гибкие. То есть, по сути, вы сможете создавать там чуть ли не свои сетевые компании, да, используя ресурсы, сервисы Sponpay. вот, И можете добавлять также сколько угодно уровней. И партнерка для купивших. Вы, соответственно, для тех, кто купил, можете там повысить комиссионные. Да, там 50, там 20, ну в общем, кто как хочет. Далее вкладка «Рекламные материалы». Вы вставляете сюда ссылочку на свой лендинг, например, вот на этот, к примеру, который мы с вами создали. Вот, дополнительный текст, сюда письма добавить, и, в общем, добавить товары, в принципе, все. Настроить можно также кэшбэк, тоже интересная фишка. То есть вы отчисляете от продажи каждого товара какую-то определенную сумму. Например, 20% кэшбэка уходит э, людям, которые покупают ваш товар. То есть первый человек купил, он, соответственно, пока ничего не получил. Как только получает второй человек, покупает у вас товар, то 20%, например, там 200 рублей, уходит на кэшбэк. И здесь вы ставите условия получения кэшбэка. То есть, например, если человек ни, одно, ни одной продажи не сделал, вы ему кэшбэком можете возвратить, например, там 30%. И вы об этом уже говорите. Добавляете еще одно условие кэшбэка, например, сделал человек две продажи, вы ему отдаете, например, там 50% с его покупки. да, То есть дополнительный кэшбэк он получает. Ну и так далее. То есть можно настроить тут очень много разных инструментов. Вот. Также у нас здесь есть промокоды, которые вы можете... Например, добавить промокод там для своего товара. Вот, он может там э, действовать там определенное количество дней и так далее. Да? то есть Здесь можно все это настраивать, аукционные. В общем, здесь много всего есть. Вот. Также здесь есть каталог товаров, то есть каталог партнерских товаров, которые вы можете выбирать, вступать в партнерки, продавать эти товары. Ну и также на этом зарабатывать. То есть у нас здесь ну, очень много авторов. Я даже не знаю, сколько на данный момент у нас продуктов здесь загружено. Ну, каждый день загружают люди, то есть каждый, каждый божий день. Как вы видите, здесь продаются и а, по вязанию а, продукты, и по маркетингу, да и вообще всякие абсолютно. И я свои продукты тоже продаю только через SpoonPay. Вот, все, я думаю, здесь мы закончим с вами. А, по поводу тарифов, вы можете сразу увидеть, что тариф VIP, который вы получаете, он стоит 700 рублей в месяц. То есть вы, активируя, так скажем, тарифы на NEXE, при определенных условиях, соответственно, получаете вот этот тариф бесплатно, который стоит 700 рублей. То есть здесь неограниченная рассылка писем. В общем, можете сами все дополнительно почитать. Если нужны какие-то видеоуроки, то они здесь тоже у нас имеются. Так, давайте вернусь немножечко назад. Так, я зашел в кабинет, так как, свободный, бесконечно. Ну, один бесплатный, нет, все активировалось. То есть у вас один бесплатный и бесконечно, сколько хотите, свободных доменов. Все активировалось. То есть один в любом случае бесплатный, он у вас всегда будет оставаться. Вот, и вы можете указать, кстати, тут есть такие звездочки, да, специальные, то есть какой домен будет у вас приоритете, а, то есть вы выставляете эту звездочку, соответственно, и этот домен у вас остается приоритетным, то есть, ну, бесплатно. Так скажем. Вот, идем, извиняюсь, я тут немножко болел. Идем с вами дальше. Сервис SMM Spider. Давайте на него заглянем. SMM Spider. Здесь у нас пока что есть два языка, русский и английский, еще переводим некоторые функции, вот, поэтому, так, сейчас мне придется опять установить совместное использование, сейчас я зайду, пароль возьму. Женя, что случилось? Ничего не случилось. Я совместно использую. Мне пароль надо с почты забрать, чтобы его не полить на видео, так скажем Так, все, видео пошло. Пустить. Вот, смотрите, что дальше у нас, да? То есть у нас сервис э, SMM Spider. Ну, здесь, во-первых, что можно делать, да? Э, это рассылки в основном по сообществам ВКонтакте, то есть вы можете добавлять все свои сообщества сюда и <coughs> по пользователям производить рассылку. Здесь, соответственно, есть формы и ссылки подписки. Можно создавать для каждой, Ну, например, вот у меня есть ссылка подписки для группы, сообщества в PUNPAY. Группу подписчиков выбираю, и, соответственно, у меня формируется ссылка, которую я потом могу в кнопку вставить на любом сайте. Вот здесь можно создавать лендинги простые да, для ВКонтакта. Ну, например, мы добавляем с вами лендинг, выбираем какое-то сообщество, на тот же самое с PuntPay. Сюда мы либо вставляем адрес изображения, либо там загружаем какую-то обложку. Ну, я сейчас первую попавшуюся возьму, что есть. Так, ладно, сейчас что-нибудь просто быстренько отсюда вот возьмем правда размер не тот немножко взял ну пусть будет так вот дальше мы там пишем какой-то заголовок пишем текст соответственно ну это текст это текст страницы вот ну желательно чтобы этого текста было как можно больше вот, чтобы он. Сейчас я вот так вот просто рыбу эту сделаю, да, чтобы было понятно. Вот, дальше мы можем сюда вставить, опять же, видео. То есть это будет уже видео лендинг, текст на кнопке. И, соответственно, ссылку на адрес перехода. Нажимаем предпросмотр. Вот так вот будет выглядеть наша страничка. Ой, улетел случайно. Ну, давайте какие-нибудь лендинги я вам покажу. У меня были готовые системы. Так, скопирую. Вот, ну, просто чтобы вы понимали, как это примерно выглядит. Какую штуку я сюда поставил? Нету. Немножко. Тормозит компьютер мой так правильно я скопировал. -то. Ну, это какие-то тестовые я делал. Давайте еще раз попробуем вставить. Да, вот. Ну, примерно вот такая вот страничка получается. То есть вы можете текст добавлять, заголовки, шапку делать. В общем, здесь ссылку на курс либо на уроки, в общем, все что угодно. Да? То есть это вот такой простенький конструктор на SMM-спайдере для лендингов ВКонтакте именно. Для чего они нужны? То есть когда вы заказываете рекламу ВКонтакте, удобнее всего рекламировать непосредственно сами страницы ВКонтакте, да? то есть вот такие вот лендинги. И ВКонтакт будет их как бы продвигать нормально, и, соответственно, он их не блокирует, ну, социальная сеть ВКонтакте не может блокировать эти ссылки. Вот. Здесь есть разовые рассылки, массовые рассылки, авторассылки, то есть цепочки писем вы можете выстраивать. Но самое интересное то, что здесь также есть у нас биржа рекламы. То есть на этой бирже рекламы вы можете заказывать рассылки. Здесь много разных авторов, то есть можете вот так вот повестать. То есть это рассылка по базам тех людей, у которых уже есть подписчики, реальные подписчики, так скажем, во ВКонтакте. И все, что вам нужно сделать, это просто, давайте назад вернемся. Тут вот есть агент, да, то есть это если ваша группа, ну, например, вот я агент, добавляю какую-то свою группу, выбираю группу, например, там Freedom Technology Club, базовая группа, там стоимость рассылки, там 3000 рублей, все, нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ соответственно, эта группа у меня добавляется. Все, вот она, добавилась. И кто-то может в ней заказать рассылку. То есть я заработаю на этом 3000 рублей. Но для того, чтобы вам это сделать, вам нужно, соответственно, этих подписчиков собирать постепенно. Вот. А как рекламодатель, например, я захожу, сначала создаю письмо, добавляю рассылку, ввожу там название. Там, например, next. Да? Ну, название – это, так скажем, заголовок должен быть. Да? Соответственно, Дальше вы вводите какой-то текст определенный. И здесь есть коды отслеживания конечной цели и код отслеживания промежуточной цели. То есть вот этот код вы можете поставить на страницу после подписки. То есть человек когда ну, подписался, активировал подписку. То есть у вас будет в статистике показано, что с этой рекламы пришел человек и он активировал подписку. И этот же человек потом, если он что-то у вас покупает, он попадает там на страницу благодарности после покупки. Вы, соответственно, ставите туда вот этот скрипт. И вы, соответственно, видите, сколько конкретно людей подписалось, да, с этой рекламной кампанией, сколько конкретно людей купили ваш продукт. Вот как это работает. То есть, вот такие вот фишки тоже у нас есть. Вот. Дальше у вас есть ну, раздел Контракты, это у меня, да, то есть я продаю рекламу. Вот вы видите, у меня тут рекламодатель уже заказал какую-то рекламу, я еще не видел. 19:42 это вот сейчас, на данный момент, пока мы проводим. То есть я могу посмотреть, что это за письмо, например, да, там официальный старт, там нереально крутой там и так далее. Да. Я пока рекламировать не буду, да, то есть не буду ну, нажимать. Хотя я могу нажать и, соответственно, все, я заработаю 2000 рублей, прям при вас, да, грубо говоря, а по моей базе на 18.00 на завтрашний день уйдет это письмо. Ну, соответственно, кто-то получит от меня трафик. Вот. Я сейчас пока делать этого не буду. Вот, поэтому, зайдя на биржу рекламы, вы можете посмотреть всех авторов, которые здесь запускают рассылки. Например, за, сообщество заработка в интернете. Работа для мамы в декрете». Подписчиков 2799, стоимость 1800 рублей, например. Да, но здесь еще никто не заказывал. Здесь, например, вот за 550 рублей бизнес-система «Ракета». Да, то есть подписчиков 2502. В принципе, можно попробовать заказать у этого человека какую-то рассылку, ну, например, у меня есть уже тут готовые письма, да, я могу выбрать уже готовое письмо, и, в принципе, все, да, и заказать у него, посмотреть, как это будет работать. Вот, но есть люди, у которых уже рассылки заказывали, вот, например, у него база подписчиков 2,299, я могу посмотреть, какие были исполнены, да, вот они, мини-воронка там на миллион там и так далее, сколько было писем доста отправлено и сколько доставлено, да, и здесь вы видите, сколько конкретно переходов человек получил за 750 рублей. 32, а здесь вот, например, 56, ну и так далее. Да? То есть вы понимаете, какие у вас идут затраты. Давайте здесь посмотрим. То есть у каждого конверсия разная. Например, здесь стоит так 550 рублей, а количество переходов мы получаем то же самое, 28. Либо здесь, например, ну, кстати, вот рассылка только ушла сегодня, третье число, там, в 7 утра, 28 переходов. А вот, например от первого числа, 63 перехода да, человек получил. То есть за эти деньги 63 человека ознакомились с проектом, то есть они заинтересованы. И если даже там 2-3 станут партнерами, то вы полностью окупаете деньги, вложенные в рекламу, так скажем. Вот. Ну, В общем, я объяснил, здесь вы сами уже, я думаю, разберетесь, будут вопросы, у нас есть видеоуроки по SMM Spider, вы все это найдете. В общем, вот такой вот сервис. Так, вернусь сейчас обратно. Запись вебинара будет обязательно. Так, если пока есть тариф, когда... Смотрите, если у вас есть тариф, вы потом, когда он у вас закончится, просто переходите по ссылке, у вас автоматически активируется новый. Вот, поэтому по ссылкам просто так не переходите если вам пока не нужен этот сервис. То есть, если он у вас уже оплачен, то желательно это сделать потом. Вот. Идем с вами теперь на сервис Webcaster, на котором мы сейчас с вами проводим вебинар. Здесь э, очень много разных функций. но ну, Основные две – это все-таки проведение вебинаров и автовебинаров. Э, для того, чтобы провести вебинар, ничего сложного здесь тоже нету. Вы просто добавляете вебинар вводите его название, там, допустим, как он называется, запрашиваете при входе, например, e-mail, там либо номер телефона, либо пин-код, если вы по пин-кодам, пин-коды продаете на SpoonPay, да, я о них уже тоже говорил, даете описание вебинару, это обязательно, потому что все вебинары, которые сохраняются в нашем каталоге, они индексируется поисковыми системами, и ваш вебинар могут найти через поиск там, Яндекса, либо Гугла и так далее, что я неоднократно уже сам видел. Ну, то есть набирая какие-то запросы, я периодически натыкаюсь на вебинары с веб -кастера. вот Дальше выбираете категорию, там бизнес обучение например, и вставляете адрес трансляции. Сервис работает с YouTube, да, то есть здесь вы вставляете адрес трансляции с YouTube, и, в принципе, все, да, то есть здесь не надо каких-то там э -э, дополнительных, ну, не знаю, там, просто вставляйте видео с YouTube, то есть видеотрансляцию с YouTube, и все. Ну, и начало вебинара. Дальше сохраняете, у вас появляется вот такая вот ссылочка специальная, вот она, вы ее отдаете, эту ссылку, э -э, ну, либо рекламируете, да, чтобы люди приходили, также вы будете видеть, сколько людей зарегистрировано на вебинар, предрегистрация, так скажем. Да, у них также есть уведомление о том, что скоро начинается вебинар. А здесь вы видите свой пароль для входа, да, то есть как модератор. Вот, я сейчас переходить не буду, да, потому что у нас меня может выбить из этой комнаты. Вот, что такое автовебинары. То есть, когда мы проводим с вами какой-то вебинар, хотя давайте мы сейчас вебинары посмотрим для начала. Давайте вебинары посмотрим. Вот, например, NEXT – это тот вебинар, который сейчас идет, конференция в процессе. Мы можем сюда зайти, у нас здесь есть настройки, есть история, мы можем клонировать его, но давайте мы зайдем в историю. Вот. И в истории у нас, соответственно, есть уже записи, да, то есть мы можем просмотреть какую-то запись, а можем, например, к этой записи посмотреть таймлайн, статистику подписчиков, да, сколько пришло. Давайте зайдем в статистику, например. Здесь мы видим, что было 5 спикеров, 301 слушатель, пропустивших ноль. И мы видим, соответственно, весь график людей, которые на этом вебинаре были. Но мы можем не только видеть этот график, мы можем его сразу же импортировать в свою базу подписчиков. Просто нажав на любой участок данного таймлайна, вот вы видите, да, сюда я нажал, у меня появляется «Скачать email-базу пользователей», либо «Добавить ее в группу». Я сразу могу добавить в группу у нас FunPay, да, то есть у нас сервис FunPay, он, э, так скажем, привязан автоматически к сервису Webcaster, к SolusPay, да, то есть это единая система, так скажем, и некоторые функции у нас они, ну, так скажем, интегрированы уже. Вот и вы можете в любую группу сразу этих людей э, добавить. То есть я нажимаю добавить, и у меня все там 148 человек, которые там были, они ушли там в эту группу, к примеру, вот. Также мы видим топ активных участников, да? то есть мы видим, сколько человек написал сообщений, каких сообщений там и так далее. И мы можем с этим человеком связаться в дальнейшем, ну, если ему что-то нравилось, там, вопросы какие-то были, то есть ну, это для более глубокого анализа, так скажем. Вот. И, соответственно, мы можем по этим людям, которые самые активные, делать какие-то дополнительные рассылки. Вот. Также мы видим, сколько людей перешло по той ссылке, которую мы давали. Например, вот 176 человек, и мы также видим весь их список, этих людей. И также можем добавить в группу людей, ну, в группу подписчиков, только тех людей, которые перешли по ссылке. То есть это уже потенциально заинтересованные люди. Вот. То же самое мы будем с вами делать и на автовебинарах, да? то есть ну, такие возможности есть. В общем, вот такая вот штука. Вот, что здесь дальше есть? Есть дополнительные настройки. Да? Это можно запись продавать за деньги, можно запись отдавать за лайки и так далее. Да? То есть, Чтобы человек получил доступ, например, к какой-то записи вебинара, он должен этим вебинаром поделиться там в социальных сетях. В общем, здесь можно назначать всякие бонусы там и так далее. Да? То есть, ну, с этим мы будем с вами разбираться на отдельных уроках уже по сервисам. Вот. Что касается автовебинаров, давайте я сразу включу, какие у меня есть автовебинары. Вот, как он добавляется. То есть вам нужно сначала сценарий добавить. Вот. Но это опять же на отдельном уроке мы с вами все это рассмотрим. Вот. Просто добавляется автовебинар, выбираете сценарий. Я сейчас любой возьму. Вот. Готовый бизнес на блокчейне. Интервал повторений, например, пусть будет у нас. С, ну, с 3 часов ночи до 23.00. То есть с 3 часов ночи до 23.00 у нас будут постоянно крутиться эти автовебинары. И повторение через каждые 10 минут, например, мы ставим. Либо каждые 20 минут там, и так далее, да? либо каждые 30 минут. То есть вы уже сами выставляете время. Вот. И, например, если каждые 10 минут, то каждые 10 минут будет запускаться новый автовебинар, и те люди, которые попали в этот промежуток, они присутствуют на одном автовебе, те, которые попали в другой временной промежуток, они присутствуют уже на следующем автовебинаре и так далее. Вот. И здесь мы ставим допустимое время опоздания, то есть, допустим, 5 минут. Человек опоздал на 5 минут, значит, он заходит на вебинар не с самого начала, да, а с того момента, когда он уже зашел там. Через 4 минуты и так далее. Да, и ему транслируется, соответственно, этот автовебинар. Uh, давайте мы его сейчас сохраним. И я покажу вам следующее, да, что в нем присутствует. Uh, так, где у нас тут этот автовеб. -то? Так, так, так. них много просто. Сейчас мы найдем. А, ну вот он, да, я его настраивал. Вот, что мы здесь можем теперь сделать? Мы можем зайти также в статистику этого вебинара. Например, давайте зайдем. Ну, здесь статистики сейчас нету, да, потому что данных нет. Здесь будет вид видно всю статистику по вебинару. А, дальше, с этого вебинара, а, давайте мы еще зайдем вот сюда, в раздел а, «Редактировать». Заходим в «Редактирование», мы, соответственно, можем также ну, поменять время проведения, например. Вот. Если нам нужно изменить сценарий для данного вебинара или еще что-то, мы заходим в «Сценарий», нажимаем его «Редактировать», мы можем экспортировать, то есть мы можем сценарий передавать другим людям. Они его редактируют под себя. То есть, даже тот вебинар, который мы сейчас проводим, его можно автоматически превратить в автовебинар. Это происходит там буквально после окончания, там, в течение одной минуты. Вот, например, что мы можем здесь сделать? Да? То есть, вы здесь видите всю раскладку поминутно: кто когда заходил, когда запускалось какое видео, какие ссылки публиковались и так далее. Да? То есть, здесь весь сценарий вашего автовебинара, то есть, ну, прошедшего вебинара. Вот. Что вы можете сделать? Во-первых, вы можете э, отфильтровать. Например, вы хотите отфильтровать только сообщения. И, например, вам не нравятся какие-то сообщения, кто что-то писал там, и так далее. И эти сообщения вы можете отредактировать, да, то есть ну, поменять, так скажем. Вот. Вы можете, например, добавить какое-то событие сюда. Ну, Например, вам нужен вход участника. Вы берете там, вход участника, заходит он, например, в ноль минут, 0,50 пятьдесят 0.30 пусть будет, да, не 0.30, там. а 11.30 после начала вебинара. Имя там Евгений, к примеру, Евгений, слушайте, да, мы его сохраняем. Соответственно, нас на него уже перематывает, вот он, этот Евгений. Далее мы можем, как только он вошел, этот Евгений, добавить еще одно событие, вот на плюсик нажимаем, и мы... Нажимаем создать сообщение. То есть, если Евгений зашел, то он, наверное, скорее всего, что-то хочет написать. И пусть это будет написано, допустим, там 55 секунд уже, да, там. Также Евгений, слушатель. И мы пишем его сообщение. Всем привет. Крутой проект. Я заработал. Миллион. Ну, к примеру, да. Нажимаем сохранить. И вот он, все. Появляется Евгений, и он пишет, что ну, якобы, да, то есть внедряется в сценарий. То есть вы можете в сценарий добавлять какие-то свои моменты, вопросы, там, еще что-то. Да? То есть дополнять этот, так скажем, сценарий. В общем, здесь много разных вариантов есть действий. И э, дальше вы просто его отредактировали, взяли, экспортировали его, либо ну, сохранили, он автоматически сохранен. Ну и, соответственно, все, можете его дальше использовать. Здесь также есть дополнительные еще настройки. Это смещение по времени. То есть бывает такое-то, что ну, задержка, да, то есть YouTube и э, э, как его, сам чат, да, они двигаются несинхронно. Вот, поэтому здесь вы выставляете задержку по времени, ну, чтобы синхронизировать данные, чтобы и голос, и чат работали, так скажем, в одной паре, вот, ну, без задержек. Вот это можно здесь все настроить. Можно там спикера поменять, там, можно группу рассылки, да, куда эти люди уходят. Кстати, да, забыл сказать, то, что автовебинар, когда вы рекламируете, эти люди попадают в определенную группу с этого автовебинара. То есть он пришел, зарегистрировался, он попадает в вашу базу подписчиков. То есть здесь вы в любом случае все это собираете. Вот. Ну, с автовебинарами, я думаю, мы закончили. Вы ими еще будете пользоваться. Я буду проводить полноценные видеоуроки, точнее, не видеоуроки, а полноценные мероприятия именно по правильному созданию вебинаров на веб-кастере. Вот. Также у нас здесь есть специальный блок, здесь есть видеоуроки, вы можете это все посмотреть на веб -кастере. то есть переходите на уроки. Уроки, кстати, созданы на соус page, на конструкторе. Да? То есть вы можете все эти уроки посмотреть. Здесь я все рассказал досконально, что как настраивать, какие функции, как работают. В общем, здесь вы можете все это увидеть, посмотреть и запустить, соответственно, свой первый вебинар, либо автовебинар. Вот, а фишек здесь очень много. Здесь есть еще и, так скажем, встроенная воронка продаж на вебинаре. Да? То есть, когда вы, например настраиваете вебинар, давайте я сейчас зайду, покажу. Ну, например, вот у меня есть настройки, да? сейчас я в настройки зайду, здесь у меня есть брендирование, то есть вы можете брендировать, есть материалы, которые вы можете добавлять, да? то есть это баннеры, ссылки, презентации, опросы, спикеров, да? дальше это идут там слушатели, куда вы их отправляете, это пиксели для Фейсбука, пиксели для ВКонтакта, для чего они нужны, для того, чтобы те люди, которые заходили на вебинар, Попадали в ваши группы ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Вы по ним могли запустить еще рекламу баннерную. Вот. Редиректы очень крутая штука. То есть, после предварительной регистрации, то есть, когда человек регистрируется на вебинар, его может переадресовать на ту страницу, которую вы здесь укажете. То есть, это может быть страница благодарности, где вы говорите: Спасибо, что зарегистрировались на мой вебинар. Для вас есть специальный бонус который вы можете забрать под этим видео, то есть и человек в этот же момент уже, да, то есть пока он находится на этой странице, он может забрать какие-то дополнительные материалы, либо что-то купить у вас, да, то есть какое-то предложение вы ему можете сразу сделать, либо он может там добавиться в ваш телеграм-канал, да, чтобы не пропустить там какие-то события, еще что, -то, да. то есть вы можете использовать вот эти вот редиректы после окончания вебинара. Также человек переходит на редирект. Ну, на какую-то страницу. И после выхода из комнаты его тоже может переадресовывать. То есть, когда он нашел, нажал на выход, его также отправляет там на какую-то определенную страницу. Ну, и здесь разное. Это э, вы можете вставлять URL видеоролика э, на страницу предварительной регистрации. И страницы комнаты до начала вебинара вы также можете дополнительно какой-то ролик вставить с вашей презентацией, там еще с чем-то. В общем, все эти фишки я описал в видеокурсе, вы можете его изучить. Все, друзья, на этом как бы я бы завершил показ экрана, потому что, в принципе, я вам все показал о сервисах, ну, практически все, да, что мог в течение этого часа продемонстрировать. Жду теперь ваши вопросы. Жень, давай, наверное, пока ребята вопросы зададут. Давай. будут задавать, точнее, я пройдусь непосредственно по еще одним моментам. Ты не против? Задавай, да конечно. Так, ребят, я сейчас пройдусь еще по одним моментам. Женя. я сейчас демонстрацию экрана постараюсь включить. Так. Так, подскажи мне, пожалуйста, моя демонстрация появилась. И да, после того, ты... когда я пройдусь по вопросам, точнее не по вопросам, а по определенным моментам, люди уже задавший вопрос, ты на них ответишь. Так, ребят, ну давайте посмотрим на один самый главный момент. Как это все происходит? Вот сейчас Евгений показал конкретный функционал каждого сервиса. На самом деле это очень важный момент. Если у кого-то возникло мнение там или что он продает свои сервисы, ребят, он их не продает, потому что вы получаете их бесплатно. Это очень важный момент, он с этого ничего не имеет абсолютно. Это такой момент. Но то, что вы можете через эти сервисы продвигать там хоть что, это тоже факт. Но чтобы их получить бесплатно, человек должен зарегистрироваться и активироваться непосредственно на платформе Vargas, на платформе Argos в каком-то либо проекте. На данный момент это проект Nex. Поэтому вы должны понять, это конкретно сейчас в данной, вот скажем так, экосистеме, в экосистеме Argos, это будет продвигать конкретно проекты, которые находятся на платформе Argos. Потому что зарегистрировавшись, вы просто их не получите. Вы должны их будете бизнес активировать. Допустим, в Nex заходите и активируете. Здесь четко написано, к примеру, сервис Solar Space предоставляется на 3 месяца бесплатно после активации первой площадки. А после активации седьмой площадки предоставляется уже бесплатно на год в VIP-тарифе. Дальше. SpunPay предоставляется на 3 месяца бесплатно после активации второй площадки. А после активации седьмой площадки предоставляется на 12 месяцев бесплатно сервис SpunPay. SMM Spider предоставляется на 3 месяца после активации третьей площадки. На 12 месяцев бесплатно после активации седьмой площадки. Площадки вебкастер когда вы спите бизнес идет предоставляется на три месяца бесплатно после активации четвертой площадки и после активации 7 седьмой площадки предоставляется на 12 месяцев бесплатно. Ребята, все это VIP. То есть не суть важно, что там люди будут продвигать. Вы можете просто продать, если человеку не понравился бизнес по какой-то причине маркетинг. Вы можете продать эти сервисы путем активации маркетинга. не И в итоге он приходит в вашу команду. Но самое главное, что вот эти сервисы они в рамках экосистемы ARG они будут двигать а, сами проект потому что вы здесь можете запаковать а, допустим в данном случае сделать воронку для маркетинга Nex, для большим проекта next а, сможете сделать рассылку сразу же какой у вас есть трафик тут же дополнительно сделать продажу своего трафика, если у вас есть желание. По SMM Spider конкретно вы можете сделать сразу рассылку в ВК. Рассылку еще вы можете сделать ml также в SpawnPay. В WebCaster вы можете это конкретно сделать, несколько вебинаров, какие-то обучающие по Nexu, какие-то обучающие вообще в целом, как рекрутировать людей на какие моменты нужно продавливать, а запаковать это, сделать в автовебинары, заниматься своими делами, и автовебинары будут автоматически идти, и людей уже трафик, который вы будете заказывать уже, к примеру, с Пумпе, или еще где-то либо, где вам, вашей душе угодно, или через воронки, вы на воронку будете трафик лить, и люди будут попадать уже на вебинары и заходить уже в Nex. понимаете? Тут без разницы. То ли вы зовете в Next, то ли вы зовете на сервисы, в итоге будет активироваться, люди будут идти в Next, потому что их просто так не получишь только после активации. Поэтому конкретно это продвижение всей экосистемы платформы Argos, они между собой сервисы экосистема Argos, а также, как и экосистема Мы Freedom Technology, Technology, они между собой... Очень сильно гармонирует. Это, скажем так, это очень крутая такая гремучая смесь. Вот. А еще, ребят, прошу вас заметить, смотрите, это я в понедельник на вебинаре скажу. На вебинаре на вебинар понедельник готовьтесь. Вот у нас X-Profit появился. Мы видите, да, название изменилось. Мы обо всем поговорим. И появится тут дополнительная вкладочка действующая. Я вам тоже покажу ее. Так, ребят, Женя, возвращаю тебе обратно. Надеюсь, с этим все понятно. То есть ни в коем случае там не думайте, что просто тут что-то там произошло сверхъестественно, чего-то продажа нет. Продажи не происходит, потому что Жень не получает деньги. Это происходит, вот это все. Вы будете продавать конкретно блокчейн проекты, которые находятся на Аркос. Вот так вот. Так, Жень, я демонстрацию останавливаю, передаю те слово. Надеюсь, я все правильно сказал. Правильно, Жень? Ну, вроде правильно. Не знаю. Мне в принципе добавить больше нечего. Вот, мы начнем проводить скоро. Ну, я буду проводить еженедельные обучения по сервисам. Вот, так что если какие-то будут вопросы возникать. Соответственно, раз в неделю я буду на них отвечать. Точно по а, да, да, ребят, мы назначим вебинары. А, и у нас а, будут вебинары по платформе Argos, по маркетингу, по какому-то обучению. Евгений будет конкретно заниматься обучением, как работать правильно с сервисами, чтобы у вас увеличился и улучшился трафик непосредственно а, в проектах, которые находятся на платформе Argos. В данном случае это Nex. Вот. Поэтому у вас будет конкретные инструкции от самого основателя по этим сервисам. Это очень круто, на самом деле он будет на это время тратить, вот, хотя я думаю, у него и так есть, куда его тратить, но он будет это делать. То есть это двойной подарок, помимо того, что он предоставил с того, что он абсолютно не получает, ребят. Это просто ну, очень здорово. Как бы, ну как? Это работа на перспективу называется. Но еще главное будет тратить свое время, чтобы сделать из вас специалистов. Вот это очень важно. Так, я отключу демонстрацию. Ну да, у тебя не включена. Так, ребят, ну все тогда. Я передаю еще раз жене слово. Жень, там Остап, по-моему, вопрос задал. Пожалуйста, ответь и тогда все, ребят. А еще, Жень, запись э, передашь, хорошо, не разместить да, да. на YouTube-канале. Я сразу, видимо, закончу. Да, да, да. Все, ребят, передаю Жене слово. Всем большое спасибо да. заранее, кто был. Сейчас же Женя ответят на вопросы. Пользуйтесь, показывайте, записывайте видео-контент, что здесь появились продукты, у вас появится запись этого вебинара. Вы можете это скомпоновать, сделать свою запись на 5-10 минут и раздать людям, чтобы показать, что здесь это уже не пусты, не пустые, знаете, не пустая платформа с какими-то обоблосборниками. Здесь уже даются конкретные серьезные продукты, которые можно приглашать. Делать, на которых можно делать более серьезный трафик и делать дополнительный еще бизнес. ребят это здорово. Жень, даю слово. Ну, в принципе, все. Я так Остапу. Единственное, что ответить, я не знаю пока что, да, то есть, прибавляются или нет. Это надо у программистов спросить. Ну, по идее, должны прибавляться. вот А как там оно работает, надо поинтересоваться. Я узнаю тогда и сообщу. Вот, Друзья, на этом все. Всем счастливо и пока-пока. Да, большое спасибо. Всем всего хорошего, ребят. Давайте.